Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» и ее ведущий я, Маша Фоминых. Прямо сейчас ты увидишь порцию свежих и интересных новостей от нашей команды. Поехали! Великих людей питает труд. Лидеры студенческого трудового движения встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Прикоснись к истории. Сотрудники КФУ поучаствовали в квесте, посвященном дню рождения КФУ. Стук колес, романтика дороги и даже море. Герои нашего следующего сюжета точно знают, где с пользой провести свое свободное время. Свою работу они называют третьим трудовым семестром. Где студент всегда реализуется в профессии, расскажет Аделя Шамилова.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 нашего движения, поскольку мы все свои трудности из строя отряда «Фэшлиф», и в строя отрядах мы рассматривали ну, просто как почетную работу, рассматривали как возможность заработать ресурсы, которые на какое-то время покрывали наши расходы, особенно в период получения.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 Всемирная сеть кипит от потока информации. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб News. В Казани стартует научно-практическая конференция по актуальным вопросам противодействия коррупции. В работе Всероссийской конференции примет участие президент Татарстана Рустам Миниханов. 20 ноября в Казани пройдет всероссийский географический диктант. Принять участие в испытании могут все желающие. Возраст и образование не важны. Текст диктанта составлен для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. На базе КФУ будет создан центр компетенции по подготовке специалистов в области телевизионного вещания. Ректор КФУ Ильшат Гафуров в рамках встречи предложил создать рабочую группу, объединяющую интересы к каждой из сторон процесса приглашенных гостей. Каково будущее студенческих трудовых отрядов? Об этом говорили на встрече ректора КФУ с лидерами студенческого трудового движения 8 ноября. В Казани состоится показ документального фильма о Приднестровье. 10 ноября в рамках цикла «Субъектив» состоится показ документального фильма режиссеров Мейлиса Самуху и Кристины Норман. Во вторник Акбарс встретится с Челябинским трактором, а Акбарс выиграл со счетом 3-2. КФУ поделился с Китаем своим опытом по повышению нефтеотдачи пластов. О том, что даст сотрудничество с китайскими нефтяными компаниями, Казанскому федеральному узнаешь далее.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 И когда мы сделали, вот мы сделали четыре доклада на этой конференции международной Китая, значит, Синьцзянская нефтяная компания, одна из крупнейших нефтяных компаний Китая, это, в общем-то, одно из крупнейших месторождений нефти э, Китая. И я увидел там не один-два проекта, как в России, а десятки проектов, как в области закачивания пары так и в области подземного горения. Сегодня Китай отдает большое предпочтение именно тепловым методам увеличения нефтеотдачи. Поскольку КФУ является одним из мировых лидеров в этом направлении, они планируют делать совместные проекты с ВУЗом. Мы там подписали три договора. Первый, один из четырех сторонний договоров – это сезенская компания, это компания, сервисная компания Кили и Юго-Западный университет Китая. Вот и наш университет, вот четыре, четыре значит, партнера, мы подписали такое соглашение о взаимодействии. Вот, и уже после Нового года сразу буквально вот их специалисты приедут к нам. И колумбийцы тоже вот э, в начале года приедут к нам, значит, ознакомиться с тем, что мы делаем на месте уже. Анастасия Иванова, Универньюз. Ты имеешь широкий кругозор и эрудицию? Любишь решать нестандартные задачи и находить ответы на заковыристые вопросы? Тогда тебе будет интересно узнать, что в КФУ проводятся брейн-ринги на самые разные темы. Подробности в следующем сюжете.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 студентов по подготовке участия и решения конкурсных заданий, и в результате были объявлены победители игры. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влитяров, Универньюз. Мы каждый день приходим в Казанский университет на учебу или работу, но никогда не задумываемся о том, где находятся исторические памятники и что интересного хранится в зданиях Казанского федерального. Познакомиться с историей университета сегодня смогли его сотрудники, а как это было узнавала Анна Глазунова.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 мероприятиях. Я очень рада на самом деле, что квесты начали проводить нас в университете. Ключевую роль в игровом процессе играли решения головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Участники проверили свои знания в области физики, химии, истории, литературы и даже узнали для себя что-то новое. Посложнее было собрать батарейку, и вот Сережа узнал, что у нас, на батарейку открыл не итальянец, а кто там Гальвани. Да, на самом деле ее открыл Вольт. Да. А, на самом деле ее открыл Вольт.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 На этом у меня все. Улыбок и счастья вам. До скорых встреч!